мы все это поле сразу очень много взлетело почти все потом вес лупил наверное, штук 10 работ я раз 5-6 промазал ну кое-как одного Пикасика удалось замучить очень-очень зашуганный я не знаю что с ним либо это поле Эту карту мониторит другие охотники. Так его настигали. Но тем не менее, сейчас вист минут 15 дохнет. И пойдем на другие карты. Куропатку поищем немного. Вот, потому что пикаса очень сложно. Не держит стойку вообще. Даже не дожидается, пока я там метров даже на 15, на 20 дойду к висту. Пойдем к курице. И полегче будет. now now don't see to the qui see Смотри, как сосредоточенно, да, стоит, и нич ничто его не отвлечет. Аборт, аборт, Вист. ищи, аборт, лист, аборт. Апорт. Апорт. Апорт. Ха-ха-ха. Молодец. Дай. Молодец, молодец. Молодец. Все, отлично. Апорт! Две штучки. Две штучки. Апорт! Апорт! Вторую потом подашь. Ко мне! Ко мне! Ко мне! Дай, молодец, молодец. Апорт! Апорт! Молодец! Дай! Молодец! Умница! Молодец! только запустил парня только запустил парня в поиск по бульбе стоять апорт Что ты промахнулся вторым выстрелом, папа? Ко мне, ко мне, молодец, умница, ко мне! Шутя башню свернула, молодец, дай, молодец, молодец. О, бульба, на бульбе курица тоже сидит. Давай-давай-давай-давай-давай. аллигатор. Давай, давай, давай. Давай, По Борозным, конечно, особо не поскачешь, но а что делать? some See us! Апорт! Ко мне! Ко мне! Сыт! Сыт! Дай! Ищи! Апорт! Апорт! Апорт! Апорт! Давай, давай, давай! Апорт! молодец дай молодец молодец сыт сыт Shit. А папа промахнулся. Блин, прямо из-под ног. Надо было дальше отпустить. Вист, прости. Прости, малый. Прости, элегатор. Блин. Лады. Давай дальше. Погнали. Ищи.